Ребят, всем привет! Поехал я, в общем, делать свою машинку. У меня проблема такая, что не работает автозапуск на машине. Поскольку у нас сейчас наступают холода, холодное время, сейчас я выхожу, пока машину заводить. А потом, когда будет минус 30 до минус 35, это будет, конечно, не совсем удобно ночью выходить и прогревать автомобиль через каждые 2-3 часа. То есть нужно, чтобы автозапуск работал. Поэтому я еду устранять эту неисправность. Беру вас с собой, посмотрим. Сегодня у нас достаточно прохладно, примерно 6 градусов. А утром вообще машина вся была обледеневшая. Поэтому нужно заводить машину удаленно. Вот, будем посмотреть, что... В чем проблема. Я посмотрел примерно в чем проблема, э -э, почитал в интернете, скорее всего, что-то с опочиком и мобилайзера. Ну сейчас посмотрим, потестим, что это может быть. И дальше расскажу вам в чем была. Вот. Все, погнали! ребят докладываю ситуацию съездил я в сервис в автомобильный сервис там посмотрели сказали все хорошо приехал все заводится все работает но все равно перепрошили мне сигнализацию что-то там прописали этот иммобилайзер штатный и сказали что у меня проблема возможно еще с аккумулятором нужно будет аккумулятор заехать проверить я уже проверял его в одной организации кто торгуют аккумуляторами там сказали что все нормально сейчас попытаюсь заехать еще в одну организацию проверить посмотрим что скажут ребят в общем по сигналке хочу сказать что у меня все работает я заехал вчера получается в аккумуляторный магазин в другой и там мне замерили сказали что действительно идет большая просадка по напряжению нужно задуматься о покупке нового аккумулятора Потому что он так-то заводит, все хорошо. Но нужно покупать все равно новый. Потому что впереди зима. Будем брать новый. Я уже знаю, где взять подешевле. Так что буду покупать. По пути, кстати, ехал. Еще заехал в Леруашку. Надо взять два прожектора. И два датчика освещенности. Хочу еще сделать себе датчики. Поставить и освещение на участке. Ну, все, купил. Как всегда, заехал купить два датчика. Купил. На 3000 рублей. Вот. Все, купил, поехал в строительном магазине. Короче, встретил двух своих одногруппников. Вообще так приятно встречать людей, которых давно не видел. Вообще. Все, едем дальше. Все. На этом. Пока. Всем хорошего настроения, здоровья и пока.